Привет, друг! Ты на канале Science TV. Сегодня я расскажу и покажу тебе, чем видят мир животные и еще кое-какие интересные вещи. Видео в целом получилось очень интересное, так что досмотрите ее до конца. Если ты не подписан на мой канал, то обязательно прямо сейчас подпишись и поставь колокольчик, для того чтобы в дальнейшем не пропускать такие полезные и увлекательные видео. А также после просмотра данного видео оцени его лайком или же дизлайком. Это для меня очень важно. Я был бы очень рад, если ты сделаешь все это. А теперь, без лишних слов, мы начинаем приятного тебе просмотра. Поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» справедливо не только для человека. Она отражает исключительную важность зрения для большинства живых существ, поэтому даже те, у которого глаза отсутствуют, наделены хоть какими-то смотрящими органами. У дождевых червей, например, на поверхности кожи в беспорядке разбросаны зрительные клетки, которые можно разглядеть только под микроскопом. Окружающие предметы такими глазами не увидишь, зато ими легко отличить солнце от тени, день от ночи, свет от тьмы, что для червей вполне достаточно. У рыби, пиявки зрительные глаза собраны на конце тела и, следовательно, глаза у нее на хвосте. А вот у морской звезды скопление тех же клеток обнаружено в лучах, называемых обычно руками. Выходит, у нее сразу пять глаз. И все на руках. У большинства животных глаза, конечно, настоящие, однако и здесь не обходится без причуд. Клещи смотрят на мир спиной. Именно там у них расположены глаза. Муха Диопсис поражает своими длиннющими, как у улитки, рогами. Оказывается, это еще одно необычайное место для глаз. Они на самых концах рогов. Глаза у рыбы Камбулы сдвинуты на один бок. А у осьминогов, судя по приключенческим романам, всего один глаз. На самом деле их два, но левый глаз в несколько раз больше правого. Кстати, у кальмаров рода архитектис самый большой в мире левый глаз величиной с блюда. У животных с нормально сидящими на голове глазами тоже не все просто. Кажется всем известно, что у обыкновенной комнатной мухи два глаза, расположенных по бокам головы, но оказывается спереди между ними есть еще три неизвестных, всего выходит пять. У некоторых пауков восемь глаз. Но вы это знали, да? Если знали, то обязательно ставьте лайк. По сравнению с пятью, а тем более с восьми глазами, три глаза у животных вряд ли вызовут у вас удивление. И все же они стоят того, чтобы о них поговорить. В Новой Зеландии обитает ящерца Готерия, у которой два глаза, как у всех, а третий расположен на затылке и всегда смотрит в небо. Оказывается, смотрящий в небо третий глаз есть у большинства зверей, птиц и присмыкающихся. Правда, в отличие от Готерии, у других животных он недоразвит, покрыт кожей, а иногда и костями, и ничего не видит. Но факт остается фактом. Глаза-то есть. И на десерт самое интересное. Недоразвитый третий глаз, скрыт под черепом в толще мозга, обнаружен и у человека. Так что на самом деле у человека не два, а три глаза. А на этом, мой друг, данное видео подошло к концу. Если оно было вам увлекательным, интересным, познавательным и, конечно же, полезным, то обязательно поставь лайк. Оставляй свое мнение в комментариях, я обязательно тебе отвечу. И я буду рад, если ты поделишься этим видео со своими друзьями, знакомыми, ведь это поможет мне в продвижении канала. Ну а я желаю тебе самого наилучшего и до следующей встречи.